Итак, правая сторона целая, менять буду багажник, левое заднее крыло, крышу, две левые двери, ну и весь перед. Разбираю и устанавливаю на стенд. Первым делом я буду вытягивать все деформированные части кузова. Итак, все вытянул, теперь мне мешает двигатель. Вытаскиваю его. Вот теперь есть подход к чтобы их ремонтировать. Теперь могу продолжать ремонт. Первым делом удаляю все поврежденные детали кузова. Так, крышу удалил, теперь удаляю заднее крыло. Итак, удалил заднее крыло, теперь перехожу к ремонту переда. Начну с верхней части лонжерона. Сначала вытяну, затем удалю поврежденные части, отравняю и обратно сварю. Итак, вытягиваю, измеряю, опять вытягиваю до одинаковых размеров. Размеры делаю примерные, потом откорректирую. Теперь приступаю к ремонту правой верхней части лонжерона. Итак, с этой частью я закончил. Теперь приступлю к ремонту левого лонжерона. Для того, чтобы мне его сделать, мне надо удалить одну из сторон лонжерона, что я и делаю. Вот удалил эту часть и теперь могу приступать к ремонту. Сначала я вытяну, затем отравняю и сварю все до места. Перевариваю отрезанный кусок вместе с прикрученным подрамником и усилителем бампера. Теперь ровняю удаленные кусты верхней части лонжерона и свариваю их. Свариваю с прикрученными частями переда. Очистил сварочные швы и левый лонжерон я закончил. Теперь приступаю к ремонту левого бока. Первым делом мне надо вытянуть петли, они а не вмяты. так дверные петли вытянул теперь исправляю заднюю арку Теперь я могу сварить левую четверть. Для этого у меня есть донорская часть. Беру только то, то, что мне надо. Начинаю устанавливать части заднего крыла и затем сваривать их. Для дальнейшего ремонта мне нужна левая стойка крыши. Беру ее с донорской части, крышу буду ставить отдельно, так как крыша алюминиевая и приклеенная, чтобы ее удалить мне пришлось немало повозиться. Примеряю левую стойку крыши, подрезаю ее по размерам в местах соединений и затем измеряю и привариваю. Теперь начинаю собирать заднюю четверть, привариваю внутренние усилители и затем привариваю заднее крыло. Итак, крыло приварено, теперь Приклеиваю крышу и ставлю ее на заклевки. Итак, устанавливаю на машину остальные детали. Двери, фонари, фары, бампер. И на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. После покраски машина была собрана. И на всю эту работу ушло 27 рабочих дней. 15 дней работы с металлом. И 12 дней покраска. Ну а теперь конечный результат. Ну а на сегодня у меня все, с вами был Артур, подписывайтесь на мои новые видео, пока.